сегодня решил снять видео такого формата стабилизации нет ну и хрен с ней решил поделиться с вами секретом того как я формирую будущее как я формирую свою реальность по отношению к материальным благам ну в частности там по поводу поступков можно поговорить позже но сейчас о каких-то наших материальных приобретениях, которые, в принципе, в жизни нам не нужны. Я уверен, что у каждого из вас во дворе есть такие машины, которые стоят мертвым колом. Которые нахер никому не нужны. И владельцы либо не могут их содержать, либо пользуются ими, предположим, пару раз в год. И они стоят, занимают место. То есть, в принципе, вы же понимаете, что это глупая, бессмысленная покупка что это выброшенные деньги, это просто мертвый груз. Вот об этом, в принципе, я и хотел вам сказать. О, номер на машине хороший, соточка. Это удача. Я не верю в но у меня есть такая странность. Так что, ладно, поехали. Вот, ну, смотрите, я хочу купить контейнер и построить в нем дом. Ну, то есть использовать его под жилье. И контейнер я еще не купил, еще как бы многое-многое-многое не решено. Однако, знаете что, я уже давно продумал, какого цвета он будет, как канализация там будет разведена, за счет чего он будет питаться, где окна, какой планировки, на какой песчаной подушке он будет стоять вместо фундамента ну и многое другое я даже на участке давным-давно уже э, участка нет а я уже представил где куда конкретно поставлю с точки зрения там, сторон света и прочего прочего где его разумнее и логичнее будет разместить понимаете в чем суть многие люди они предположим приобретают какой-то предмет транспорт, недвижимость, вещь, и не имеет представления, как этим пользоваться, лишь какие-то там поверхностные. У людей есть умозаключения, которые в итоге в реальности не оправдываются. Это, к слову, о наших желаниях, о наших представлениях и о реальности. Тоже, кстати, можно сделать, будет отдельное видео. Так вот, представьте, Вещей нет, а я точно знаю, как я его использую, точно знаю, где что будет размещено, и сколько в итоге затрат у меня будет на то, чтобы реализовать свои мечты, свои планы, свои, скажем так, проектные направляющие. Люди же приобретают транспорт, недвижимость и прочее, прочее, тратя свои деньги, при этом не имея никакого представления о том, что они с этим будут делать. И я лично знаю огромное количество людей, которые приобрели подобного рода недвижимость, участки, или построили там, дома, купили автомобили, взяли квартиры в ипотеке и не в состоянии их содержать. Они не знали и не понимали, что эти вещи начнут падать в цене, что они не смогут оплатить какие-то дополнительные взносы, платежи, страхования и прочее, прочее. Люди не смотрят дальше одного шага, но очень важно это делать. Не бойтесь того, что вам кто-то скажет, якобы вы делите шкуру неубитого медведя. Это глупости. В данной ситуации подобная, подобная поговорка, она неприменима, потому что это неправильно. Но это неправильно. На самом деле здесь вы... Принимайте разумное, взвешенное решение, потому что у вас есть средства, которых завтра может не быть, и вы их вкладываете во что-то, чтобы получить в итоге прибыль, либо комфорт, либо какие-то там другие положительные моменты, которые вам необходимы. В принципе, ради чего и приобретается что-то. Если вы будете строить свое будущее вот по такому примеру, хотя бы попробуйте, то знаете, в будущем у вас не будет проблем, внезапных проблем, с которыми сталкиваются абсолютно все люди тут я даже не буду говорить большинство ну я просто не видел людей подобных мне которые вот так вот скрупулезно заранее продумывали просчитывали прикидывали планировали есть ну, наверное есть конечно я же не могу за всех людей говорить но исходя из своего взгляда я такого не видел Поэтому делайте выводы, если не поняли с первого раза, переслушайте это видео еще раз, подписывайтесь обязательно, ставьте лайки, репостите видео. В общем, вы поняли, что нужно сделать для продвижения моего канала. Крепкого вас обнимаю, берегите себя, всего доброго!